Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре новейший проект, который еще даже не стартанул, это у нас будет только 10 числа в субботу пресейл, называется Unicorn Awards Пошли у нас единороги теперь Как бы это смешно не звучало Но тем не менее, тема эта должна быть очень интересная Ребята предлагают нам, в общем, зачем там иметь 4-10% когда можно иметь 20% с каждой транзакции то есть когда любая транзакция токенов unicorn rewards э, будет там покупаться продаваться да э, люди которые держат данный токен они будут получать 20 процентов от э, каждой транзакции только не в токенах ю, и, unicorn а сразу в BNB который будет сразу же прилетать на кошелек ну соответственно по цене допустим там на какую сумму, там было. допустим, кто-то сделал оборот Взял, купил себе токенов на 100 долларов да? В BNB, 20% разбивается и тех BNB И летят держателям токена Unicorn Кто-то продает еще так же Короче, с каждой транзакции мы имеем 20% Это, конечно, я не знаю, это прям вообще, блин Ну, что-то интересное я такого еще раньше, по крайней мере, вообще никогда не видел. Ну, кто знает. В общем, в субботу 10 июля в 13:00 по всемирному там какому-то координированному времени начинается запуск. Так, кстати, перед запуском будет полностью пройден предоставлен аудит. Мы еще раз все проверим, чтобы он соответствовал контракту, который находится на сайте. И, конечно же, можно будет потом покупать на банке XLAB молодцы отлично в принципе у нас лошади теперь пошли также здесь у них там предпродажная короче хардкап они все поставили типа на 200 бен бей сначально 150 тысяч долларов ну я думаю это нормально так что пусть скажем так зарабатывает себе на развитие и на отдых ладно Здесь у нас что, типа, это минимум 10 тысяч токенов держать, и там еще сколько-то. Это все у нас полное фуфло, полная херня. Смотрим, что у нас здесь. Кроме того, ни один из кошельков не сможет хранить более 1% токенов от общей суммы. А это, как бы, говорит, что либо не будет либо у китов будет просто очень много кошельков но опять же потом с каждого кошелька там слишком много комиссий, там блин короче вроде бы как идея интересная но с другой стороны мне кажется она не совсем рабочая ну тем не менее 3 процента от каждой транзакции в полу ликвидность еще кстати залетает это нормальная тема так что у нас еще здесь да и, в принципе, 2% ребята еще решили себе отрубить немножечко. Так, я думаю, 2% это не так уж и много. По крайней мере, у них будут бабки. У них не будет стимула и смысла покупать там, да, этот, точнее, покупать, а продавать токены какие-то. Они сразу типа от них отказались. Но, как правило, все компании, которые отказываются от своего токена, они 100% во время предпродажной ну, подготовки, все 100% они сами же покупают по минимальной цене свой же токен. И потом либо держат, либо просто его сливают. Тут как бы варианта два. Ну, в большинстве случаев бывает попадаются такие, которые либо сразу слили, либо подержали, потом сливают потихоньку. Но ну, как бы и, тем не менее дают еще и людям подзаработать. Так, что у нас по дорожной карте а, Хотят они листинг на Кукоин Кукоин, в принципе, это хорошая биржа, достойная Туда, если они сейчас попадут, это будет что-то с чем-то Третий квартал Аудит контрактов, там какой-то доксинг там, Короче, в этом доксинге что-то непонятно Либо уже как-то не так привело Я лично не знаю, что это Ну ладно а, Потом я так понимаю, Тир-1 биржа они хотят замутить сюда еще. В принципе, как по мне, и так уже биржа. Ну, пускай там не Тир-1, Тир-2, наверное, где-то так. Но, тем не менее, биржа неплохая. И здесь есть адрес контракта. Предлагает купить, там белая бумага и тому подобное. И здесь просто Пукоин, на котором стараются контракты. Будет потом график отбиваться, что и как идет. Как купить, метамаск, трост валит, это нам вообще для нас никакого отношения не имеет, нам это не надо. Так примерно будет выглядеть у них личный кабинет, скажем так, вот так назовем. Будет видно, сколько всего там монет, сколько выплачено и тому подобное. То есть ждем запуска. На медиуме тут как бы написали, но ну, ничего серьезного, прям такого нету. Два дня осталось, через два дня, э, должно, наверное, даже в ближайшие сутки, может, полтора суток, ну, короче, в ближайшие двое суток должны максимально забить, заполнить э, сайт, должны подключить все системы, и только после этого тогда уже будем залетать на пресейл, потому что, когда, допустим, даже не, не подгонишь что-то не сделать, это, от этого смысла не будет куда-то залетать. Так что такие вот дела. Потому что может быть произойти просто пресейл. И после пресейла все. Аля улю никого не ма, до свидания. Так что ждем, чтобы ребята подгнали работку. Так что такие вот дела. Твиттер, как вы видите, пустой. Телеграм точно так же у нас все пусто. В общем, ссылки все будут в описании. Пишите комментарии, что вы думаете вообще от новенький проект. Как вы вообще увидите. И давайте... В Телеграме наведем кипиша, пообщаемся с администрацией, посмотрим на их поведение, что к чему-то как. Давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.